привет друзья как вы видели в моем прошлом ролике призывы сохранить экономическую стабильность у нашего руководства страны есть я бы хотел также предложить всем тем у кого есть новая почта кто работает кто выставляет лоты товары не останавливайтесь есть сайты которые продолжают работать стабильно у нас работает почта в некоторых регионах и вот такой замечательный лот я сегодня встретил на неолите Это просто, на самом деле, это не реклама, это просто забавный лот, за который прямо сейчас, как я вижу, даже идут торги. И вполне вероятно, что он продастся по довольно хорошей цене. Так что, друзья, старайтесь поддерживать экономику, занимайтесь своим бизнесом, если у вас есть такая возможность. Не увольняйте сотрудников, поддерживайте своих коллег. Мы должны с этим всем справиться, будем работать, я буду снимать для вас ролики на разные темы, чтобы вас поддержать, ну и на самом деле, чтобы отвлечься от того, что сейчас происходит в Харькове. Так что будем с вами на связи. Пожалуйста, пишите мне комментарии. Сейчас очень много комментариев приходит от каких-то ботов. Просто десятками, сотнями приходят какие-то комментарии от странных не подписчиков моего канала. Я поставил на премодерацию. Но комментарии от всех моих зрителей всегда проходят. Так что, друзья, оставляйте. Спасибо за вашу поддержку. Я с вами на связи. фортовый коллекционер из Харькова. Всем пока.